Значит, для изготовления городошной биты мы берем ПВХ-трубу 4-х сантиметровую. Значит, что дальше мы с ней будем сделать? Разогреваем вот этот конец феном строительным ну или чем-то еще. Сюда засовываем пробку из-под шампанского. Она идеально подходит. Ну, или другую пробку по диаметру. Ее обжимает намертво. Внутрь насыпаем песок. Как утяжелитель будет, он придаст вес этой конструкции. Значит, с пробкой примерно получится вот так вот. вот. Значит, соответственно, заполняем песком. С другой стороны, таким же образом вставляем еще одну пробку. В песок можно добавить металл какой-нибудь на каком-то этапе, чтобы центр тяжести сместить. Но это уже для более профессиональных игроков значит напоминаю что не более метра должна быть у нас она размером то есть мы ее отпилим собственно и ручку нождаком спилим чтобы она немножко была под ухват так как 4 сантиметра это немного великовато то есть несколько миллиметров вот так вот мы по кругу уберем 90 сантиметров вполне нормальный размер на палки здесь будем резать. Так, насыпаем песком до полной. Если у кого-то желание есть делать палку для городков со смещенным центром тяжести, то вот в какой-то момент, либо в начале, либо в конце, можно положить несколько туда свинцовых грузиков. Полный трамбовываем. Добиваем до конца. Оставляем. Оставляем только место под пробку. Ну так, И практически палка у нас готова. бит готова